Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи, гости моего канала. С вами заново я. Серый кролик. Ну вот прошло у нас практически уже двое суток после выявления первого случая пистолейоза в нашем хозяйстве. Благодаря этому заболеванию немножко мы стрепенулись, как это говорят, собрались, провели здесь небольшую уборку. Сегодня был я в городе Бобруйске, заезжал в три две аптеки, одна государственная, три, две частных. Город, ну не маленький, но небольшой, в принципе где-то примерно 120 шестьдесят тысяч человек проживает в днем, если кто знает, всем привет Бабруску или с Бобруска. Дальше взял я микроцит один литр, 100 миллилитров на 10 литров воды, дозировка, все полностью заново, с помощью своего супер -пупер энерджайзера запырскал как многие говорили это малоэффективное средство лучше делать это огнем огнем честно скажу не стала рисковать во первых здесь огромное количество деревянной поверхности во первых во вторых опилки ну и, короче не стал как-то говорят, сухую поэтому взял микроцит он очень хороший препарат, его используют в сельском хозяйстве, и он эффективен даже против АЧС, африканской чумы свиней. <клес> дальше, дальше, дальше. За этих два дня у нас не было случаев каких-то подтвержденных а, внешне, по крайней мере, что кто-то еще заболел у нас в хозяйстве. Это уже огромный плюс. Дальше, а, в течение двух суток мы колим всех своих кроликов тетрациклиновым рядом антибиотика по одному кубику всем. За исключением малышей, то есть Юрика, Ну то есть совсем маленьких мы уже не трогаем. Ну куда его куда его колоть? Ну, то есть он маленький и мы его конечно же не трогаем. Дальше. Вот открыл специально, чтобы вы могли всех моих кроликов в данный момент видеть и наблюдать, что потом я или кто-то другой. Ой, скрывает, стоп уда упадешь. То есть, всех красивых, которых вы знаете, они же все здесь, и там, и там, и там, серебро, и французская девочка это. Фишка в другом. По поводу постерлиоза. Откуда же первый он у меня взялся? Приезжаю в государственную аптеку, там такая женщина хорошая сидит, спрашиваю, есть ли сыворотка против постерлиоза. Она говорит, нет. Я говорю, как нет? Нет. Я поехал в частную одну, поехал вторую. В частных вообще этой сыворотки практически не бывает. Это в одной в обед аптеке сказали, и во второй, что в городе Бобрусске, в Бабрусском районе, от постерлиоза, ну, не колят люди своих ушастых, насастых, волосастых. То есть не лошадей, э, ну, лошади к этому мало, ну, как бы такие вот. Основное это крес, свиньи, куры и кролики кто меньше болеет неизвестно то есть все не болеют но почему-то люди э, на своих подворьях и с тем учетом что кто-то и уверен держит кроликов больше чем у меня э, не коля от пастерильвоза а если кто и колет они даже не знают, что за вакцина это раз что за сыворотка а второе с какой периодичностью и как нужно лечить. Или точную колоть. Куда ты, блин, творога лезешь? У -у -у. Ну тебе детки, сиди, смотри. <свят> Рассказываю по поводу пастерлиоза. Есть несколько видов вакцин. Говорим про белорусскую. Это сыворотка от пастерлиоза, блядь. Так и называется. Сыворотка от пастерлиоза. Ничего сложного нету. Дозировка один сантиметр кубический, то есть один кубик на 20 килограмм живого веса. Получается, если у нас кролик в среднем 2-3 килограмма, то ему нужно колоть 1 или 1,5 кубика. Ну, если кроличиха 3 килограмма, колем 2, полтора 1,5 кубика на гору. Кому там что-нибудь нравится. Валите, дамочка. Закрываем все. А то балуется. Да. А, получается, на крольчиху на 3 килограмма нужно колоть 1,5 кубика на сыворотки от пастеролиоза ну на седьмой день повторять или десятый плюс стоимость вакцины то они продаются в 100 мл баночках порядка где-то ну, 80-100 рублей это стабильно это самое дешевое Сказать, что дешево Да не дешево От миксоматоза на 10 голов всего лишь 9 белорусских рублей 9 рублей 10 копеек А здесь 100 миллилитров 80 рублей и это самое дешевое Ну плюс-минус есть 160, 180, 320 и все остальное то есть один кубик примерно стоит 2,80 а если там сто этих, то 280 рублей дашь ты за эту вакцину ее часто используют в животноводстве и она в обязательном использовании в животноводстве поэтому я попросил, чтобы ее привезли ну, заказал для своего хозяйства сюда эту вакцину а сам попросил у другого ветврача другого хозяйства выручить меня в виде того, что одолжить эту вакцину. Сейчас мы поедем за ней, конечно же, а потом как я только куплю себе эту флакон, я ему сразу же отдам. Хозяйство крепкое, вакцина есть и все хорошо. В нашем хозяйстве, там где я работаю, вакцина, да, у меня есть, не буду спорить, так как, ну, я там, вы знаете, кем я уже работаю по этому поводу, но брать у своем хозяйстве я сейчас не могу, потому что я свое оставлю по голове крес, молодняк без этой вакцины. Ну, и то есть, или здесь пропадет, или там пропадет, и все равно мне придется платить. Или здесь это свое, а там ущерб нанесу, потому что хозяйство. Поэтому у посторонних брать нежелательно. Ой, желательно у посторонних, а у своих брать нежелательно. Дальше. Так, про вакцину рассказал. Как она выглядит, рассказал. Что я здесь сделала, рассказал. Кролики, слава богу, покажи. Юлька, пройдись, покажи. Угу. Все живенькие, все здоровенькие. Ну так. как, внешне. Та сидит, все хорошо. Это По тоже. поводу откуда же я взял к себе эту заразу. Разговаривала я с местными ветврачами, разговаривала я с ветаптеками, которые были менее уже в курсе события. И, И, И мы сошлись к одному единому мнению, что э, самый большой распространитель пастерлиоза mm -hmm. вообще в сельской местности, это животное КРС молодняк. Получается, если вы даже на своих комплексах, молочно-товарных или в, по выращиванию от молодника молодняка, крес, занимаетесь, ну, имеете доступ к телятам, а, сменную одежду, ни в коем случае не использовать в таких же помещениях, в домашних, в которых вы держите свиней, там, бычков, кроликов, как я это сделал, Есть животные, которые сами по себе не болеют по стирилиозу особенно это относится к молодняку, но при этом являются разносчиками этой заразы. Если же на фермах и комплексах весь молодняк пропаивается или прокалывается, здесь два варианта есть, вакцину можно сыворотку или колоть, или пропаивать, у них там все будет хорошо, но как только ты пришел к себе в хозяйство, ты же до этого не колол от пастерлиоза, да, сывороткой, и как только у тебя будет слабый или ослабленный кролик, как у меня случилось с этой беременной крольчихой, которую при вскрытии действительно показал, что это пастерлиоз, с эм, острая форма, с эм, огромным поражением кишечника кастридиями. Э, там было триндец. Там э, легкие поражены, э, печень поражена, желудочный кишечный тракт очень сильно поражен. И смерть была бы мгновенная, но я ее не стал мучить, я ее клыц по ушам и все. Вскрытие сделали и мясо убрали. Честно говоря, мы не употребляли и кому-то я загонять его тоже не буду. Дальше. Поэтому, если вы пришли в одежде, в которой работаете на этих комплексах, ни в коем случае не заходите к себе в крольчатник. Я уже это уже понял, друзья. Так что, если кто-то еще не понял, <смех> соблюдайте сам гигиену. То есть, там в одной, здесь в другой. Ну, а я, как дурачок, на работе побыл, приезжаю сюда в 6-7 часов и быстрее же в крольчатник. Как тут дела? И вот, скорее всего, я сам же с комплекса привез сюда эту заразу. А сейчас мне нужно быть осторожным. Как с кроликами, так же, как со своими свинками, так же, как со своими поэтому в обязательном порядке сейчас мы крутанемся в другое хозяйство привезем это 100 миллилитров флакон мне хватит на своих кроликов проколоть поросят и пропоить всех курок. белорусская вакцина если была бы российская немножко было бы проще в использовании там она более эффективная ну российской у нас и так нет у нас даже в аптеке блин такой нет ну вроде такие у нас пироги пока мы живы пока здоровы тетрациклиновый ряд он не лечит стопроцентно. Никто не знает, нормально лечит или не лечит. Тетрациклин. Я колю, потому что мало ли что. Продавать я их маточное по голове стопроцентно сейчас не буду. Ни, ни о каком мясе сейчас речь не идет, поэтому мне не страшно. То, если кто-то что-то попросит мяса, я скажу, о, я школонный биотики. Да я продавать сейчас его просто не буду. У меня нет мяса, кролики болеют, никого не продаю вообще отсюда и желательно никого сюда не пускаю Вот так. Так что, друзья. С этим тоже можно жить, с этой заразой можно тоже бороться, хоть и сложно, но все начинается с желания. Так что, друзья, всех благ счастья, здоровья и благополучия. Не болейте, смотрите нас, подписывайтесь на канал, будьте в курсе нашей жизни. А мы будем делиться максимально часто, максимально качественно, максимально быстро со всеми позитивными и не только моментами нашей жизни. Всем пока, друзья.